Всем привет! Сегодня я вам расскажу о таком замечательном мелком бизнесе как кофемобиль. Погнали! Какой автомобиль лучше всего выбрать для такого бизнеса как мобильная кофейня? О, хороший вопрос. Кофемашина идеальная, на мое мнение, это Mercedes Vanel. Почему? Это быстрая машина, это Mercedes. Это вместительная машина. И самое главное, у нее есть возможность оставить два практически полноценных задних пассажирских места. При выборе машины надо отталкиваться в первую очередь от своего бюджета. В моем случае это Mercedes Oneo. Хорошо, по машине понятно. Тогда расскажи, пожалуйста, по оборудованию. Что для этого нужно? Первое, что вам нужно, это кофемашина. И не просто кофемашина, а кофемашина на газу. У нее должно быть установлено дополнительное оборудование газовое для подогрева воды за счет газа, там газовая горелочка. Второе, что нужно понимать про кофемашины, это они бывают механические, полуавтоматические и автоматические. От последних убегайте. Как определить автоматическую кофеварку, подчеркиваю ту кофеварку, которая вам не надо. У нее над каждой группой будет много кнопок, не одна кнопка, а много, то есть ряд кнопок будет. Это многофункциональность, вам в будущем в процессе эксплуатации сто раз будет вылазить боком. Автоматическая ко кофемашина вам не нужна, отказывайтесь от нее. Идеальный вариант это полуавтоматическая кофемашина, особенно для новичков. Какие плюсы? Она не ломается, потому что нечему, практически нету проводки. Там на всю кофемашину два несчастных магнитных клапана. Второе, на ней очень сложно испортить кофе. И третье, обычно полуавтоматические машины, они дешевле по стоимости. Третий тип это, правильное название, леверная кофемашина. Это первые кофемашины, которые вообще появились именно с таким механизмом. У нее принцип абсолютно механический. Тут электричество нужно только в тот момент, когда ты в бойлер подкачиваешь воду. То есть подкачал в бойлер воды, и дальше машина автономно работает исключительно на газу. Ей не нужна ни капля электричества. Это и есть ее один из огромнейших плюсов. Второй плюс, она очень дешевая в обслуживании. За 20 евро я поменяю 6 сальников, 2 пружины в каждую группу, и у меня новая кофемашина. Третий плюс, у нее есть предварительная запаривание. Идеальный вариант для тех, кто смотрит на кофе как на искусство, а не просто зарабатывать деньги, тогда выбирайте механическую кофемашину, обслуживайте ее сразу же под себя. Это недорого. Хорошо, по кофемашине понятно. А в кофемолке есть какие-то нюансы, которые нужно знать? В кофемолках проще. Кофемолки делятся на два типа. Это прямого помола и бункерные кофемолки. Однозначно для кофеин нужна бункерная кофемолка. Кофемолка прямого помола нужна исключительно на производстве кофе для упаковки, для удобства упаковки кофе в пакет. Но бункерная кофемолка же предназначена для работы с кофемашиной. Об... Хочу обратить ваше внимание, при выборе кофемолки для кофемашины, вы должны понимать, чем она проще, тем она лучше. Обязательно обратите внимание, сколько ватт потребляет мотор. Если там сильный стоит мотор, очень мощный, не берите ее, потому что эта кофемолка будет жрать весь ваш аккумулятор. И самое главное в этом моменте не покупайте новомодные навороченные кофемолки с сенсорными экранами, с кучей функций. Это тоже все не нужно. Чем оно проще, чем максимально механичней, тем оно будет долговечно вам соложить. Самое главное в кофемолке это ножи. Купить ножи не проблема. Стоимость пара ножей порядка 20-25 евро. И меняются они легко, быстро. Это можно сделать самостоятельно. По поводу фирм, можно купить любую кофемолку, кроме фирмы Кунил. Кунил не покупайте, это китайская кофемолка по испанским чертежам. Их куча разных видов, но почему-то на них нету расходников, то бишь на них нету ножей. Там некачественный металл ножей, он не термообработанный. Вы покупаете новую кофемолку, она за полгода так затупливается, что на ней невозможно работать. Ну, не дай бог, где-то там на производстве в кофе камушек попал, он попадает в этот нож, он этот нож убивает мгновенно, а новый нож купить невозможно. У меня была кофемолка коню, я не мог найти на нее ножа. Я подбирал с каких-то других кофемолок, колхозил. Короче, адекватной работы я в итоге не добился, мне пришлось эту кофемолку продать. Э, я вижу у тебя тумбочки, расскажи, пожалуйста, подробнее, сам делал или на заказ? Так, По поводу столешни, тумбочки. Проще всего найти мастерскую, которая собирает кухни на заказ. В пром-зонах таких предприятий Валом, в Киеве так точно. В объявлении найдите людей, кто собирает кухни на заказ. Главное, чтобы у них был отрезной станок. Там, где происходит порезка. Приедете к ним, объясните, что вам надо. И я думаю, за... Тысячу, за полторы тысячи гривен вам с обрез, оберут с, а вам тумбочку на любой вкус. Никогда с этим не было проблем. Единственное, эту тумбочку само собой надо закрепить. Хорошо, тогда значит вот автомобиль, кофемашина и кофемолка, и все, я могу ехать зарабатывать? Нет, еще идем, я тебе покажу, что надо. Надо еще газовый баллон и инвертор. Вот мои закрома. Что еще нужно? Значит так, нужно газовый баллон. Газовому баллону нужен газовый редуктор. Здесь у меня стоит баллон на 27 литров. Я его всегда заполняю наполовину, это до 15 литров. Оставляю запас газу расширяться. Таким способом чувствую себя в полной безопасности далее немаловажная вещь это инвертор по опыту скажу что это расходник вот у меня еще один лежит инвертор эта штука делает с 12 вольт она делает 220 вольт вот DC оси стоимость такой штуки Раньше была 50 долларов, сейчас ее можно купить и за 25 долларов. Вот допустим, вот это за 25 долларов. Но у нее минус. Вы когда ее включаете, вот я сейчас ее включу, вы когда ее включаете, постоянно маслает вентилятор. То есть сейчас на нее нагрузки нет абсолютно никакой, она не питает абсолютно ничего. Сюда приходит 12 вольт, сюда выходит 220 вольт. Вот обычная розетка. Но нагрузки сейчас никакой нету, а вентилятор постоянно наслает. В таких вот версиях, здесь вентилятор включается только под нагрузкой. Я себе этот купил, потому что надо было быстро, не было времени искать. Я первый попавшийся за минимальные деньги, я его купил за 25 долларов. Мы перейдем, если мы перейдем на другую сторону, откинем заднее сиденье. Здесь у меня находятся бутли с водой и также буты для слива. Это сливается вода, которая капает вот сюда вот. То есть она сливается в бутыль. Я в конце рабочего дня этот бутыль выливаю. Какую часть кассы ты тратишь на закупку? Расходы, они прогрессивные. Чем меньше я зарабатываю кассы, тем больше соотношение к кассе мои затрат. То бишь при кассе в 1000 гривен, мои затраты приблизительно гривен 300. Грн. При кассе в 2000 гривен мои затраты, гривен, наверное, уже 400 идут. И при... Ну, там 400-400 там с копейками. И при кассе в 3000 гривен у меня затраты 500. Чем больше кассы, тем меньше затраты. Бизнес очень прибыльный. Но самое главное – это место. Если вы нашли хорошее место... У вас будут кассы, если места нету, то не будет ничего. Подожди, к месту мы еще, еще придем. А еще такой вопрос по поводу аккумулятора, то есть достаточно штатного или же нужен какой-то помощнее? Достаточно штатного аккумулятора и запитывать инвертор именно со штатного аккумулятора. Какой плюс? Вы едете, он, он заряжается? Вы завели машину, вы можете работать от генератора. То есть в каких-то случаях вы завели машину, намололи себе полный бункер кофе, набрали себе полную кофеварку воды на заведенной машине, заглушили машину и вы практически электроэнергию не потребляете. Если у вас дальние поездки, аккумулятор заряжает. В любом случае аккумулятор надо заряжать каждую ночь, в идеале, надо ставить его на заряд. Но если такой возможности нет, то изначально подключившись к штатному аккумулятору, избавляете себя от кучи ненужных телодвижений. Второй аккумулятор это минус места, Это постоянно его тягать куда-то на заряд я видел ребят которые работали с двухсотыми аккумуляторами от фуры это вот такая бандура на килограмм 60 наверное которую самому нести просто невозможно огромнейший этот аккумулятор и они его где-то купили наверное бы ушли он у них толком ни черта не держал они его не могли до конца никогда нормально зарядить потому что 200 ампер, туда надо космическую зарядку, это постоянный геморрой к аккумулятору вы должны в первую очередь относиться как к расходнику, если у вас есть датчик вольтажа, вы сможете следить за здоровьем своего аккумулятора и он у вас прослужит минимум год он год будет качественно классно работать, потом у него планомерно начнет резко падать емкость если у вас нету датчик, 6-5 месяцев, я его пару раз глубоко разрядил, и все, он уже так не держит. Полгода и новому аккумулятору хана. То есть аккумулятор это расходник. Вы должны рассчитывать на то, что раз в год вы будете покупать новое аккумулятор. Хорошо, ну, наверное, последний вопрос. Нужны ли какие-то документы для того, чтобы вот, работать и зарабатывать? О, да, это самый крутой вопрос. Для всех жителей Украины, кроме города Киева, можно сказать, вам документы не нужны. А для всех, кто хочет работать в городе Киеве, я могу вам сказать, вам документы эти тоже не помогут. Для Киева отдельная тема. Эта тема, наверное, даже для отдельного видео, потому что с момента прихода к власти Кличка, если вы не боксер и не его друг, то не видеть вам нехорошего места и вообще все сложно. То есть можно договориться, но это нецелесообразно. Цена договора будет приблизительно такая же, как бы вы в десяти метрах от этого места сняли полноценное помещение. Там, на, на 5 квадратных метров в аренду с розеткой, зимой тепло. Куча плюсов, можно ассортимент расширить в помещении. Э, да, к слову, в помещении кофейня всегда будет зарабатывать больше. В помещения охотнее идут люди. Тренды пошли уже к тому, что к кофемашинам люди мало стали подходить. Таким к интересным кофемашинам подходят, а вот там каким-то обшарпанным таврием уже никто не идет. Ну, не хотят люди, потому что большая конкуренция. В городе Киеве куча понаставляли мафов. А когда заходишь в маф, то там есть розетка... Там, где есть розетка, там есть и холодильничек, там есть холодильничек, там есть выпечка, сладости, сиропы. То есть гораздо больше, шире ассортимент. Он вытягивает кассу в два раза. Он увеличивается средний чек и тем самым вытягивает кассу в два раза. Кофемашина ⁇ это хороший инструмент для поиска мест. Вы нашли хорошее место, тут же пытайтесь найти рядом с этим местом помещение. И если вы в городе Киеве, то только капитальное помещение. Я бы на вашем месте принципиально не брал бы вот эти киоски кличка новые. И так же сам не брал бы по этой же причине другие киоски, потому что завтра за ними приедет Кличко и заберет их вместе с вашим оборудованием, и назад вы его уже не вернете. Во всех других городах мне очень эта тема интересна, вот как люди зарабатывают крупных, там, в таких там, как, допустим, Львов, Днепропетровск, там, Черкас, Винница, Харьков, Чернигов, то есть, как там работает малый бизнес, как там отношение к малому бизнесу, очень интересно. Если вы представитель малого бизнеса с других городов, Украины, кроме Киева, напишите в комментарии, как там, как к вам относятся чиновники, какие документы требуют. Или же никому не интересны эти документы, как в Киеве, а всех интересуют только деньги. Расскажите, пожалуйста, будет очень интересно. И может быть я даже на какую-то из этих тем сниму видео. Я в этом году ездил в Буковель, это было небольшое авантюрное путешествие. Практически без денег мне было интересно попробовать там заработать денег. Если вам это будет интересно, то там давайте насобираем 100 лайков. И эту историю я расскажу вам в следующем видео. Ну, пожалуй, все. Не забывайте подписываться. Всем пока. До скорых встреч. Как-то